Леди и джентльмены, всем привет, с вами снова Макс Репьев И сегодня мы находимся в пригороде Анапы, в поселке Суко и здесь продают у нас базу отдыха, которую можно очень хорошо реализовать для своей компании То есть купить именно базу и проводить здесь тренинги Можно здесь доработать концепцию и сделать здесь прям полноценный фидокурорт можно здесь сделать какой-нибудь винный курорт и так далее, но концепции о том, что здесь можно добавить и как это можно реализовать, мы поговорим с вами в конце. Но, наверное, сначала хочется сказать, какие виды отсюда открываются, то есть мы находимся сейчас вот в такой горной местности, а вообще за этой горой море. И то есть здесь можно хорошо соединить именно курортную инфраструктуру, то есть приехать там, поваляться на пляже и насладиться тишиной с вот такими потрясающими видами на зелень, на горы и вообще на сам ландшафт. Сам по себе курорт База отдыха представлена 18 номерами Мы сейчас с вами их будем подробно рассматривать И один еще апартамент, скажем так, для виперсон. Есть бассейн, есть сауна, есть кафе, есть кухня, баня Сейчас мы это все с вами будем подробненько рассматривать И начинаем мы именно наш обзор с верхней вот такой вот точки, с террасы И Здесь есть очень хорошее такое решение, это проектор Во-первых, здесь можно сделать, конечно, кинозал Здесь все это закрывается, натягивается полотно либо здесь делать какие-то презентационные видео, проводить тренинги. Если вы, например, купите ее просто для своей компании и будете сюда вывозить свой коллектив. Под сне мы тоже поговорим позже. Давайте посмотрим просто, как выглядят у нас номера типа люкс, номера типа стандарт, номера типа апартаменты, которые здесь единственные. И все как бы новое. Сама по себе постройка вообще прошлогодняя. То есть все здесь свежее, ничего переделать по факту не надо. Мы находимся с вами в люкс-номере. И отличаются они тем, что здесь есть балкон. В остальных номерах будет просто терраса, но это вы сейчас все увидите. Выходим, смотрим вид на обратную территорию. Сходим на детскую площадку, сходим в беседки, посмотрим бани. То есть все это у нас сейчас с вами будет. Но виды, в принципе, открываются из каждого апартамента. Неплохие. Очень круто, что здесь все действительно на уровне, что все готово. И вы это сразу можете эксплуатировать. Новая мебель, новая техника, 5G интернет, смарт-ТВ, все это подключено, все это работает. Санузлы у нас выполнены вот так. Ну то есть все хорошо, выглядит нормально. Вообще на сегодняшний день это все функционирует. То есть вы можете даже забронировать, приехать сюда пожить. И продается это как готовый бизнес, но на мой взгляд его нужно немножечко... Переделать. Пойдемте с вами спустимся вниз и уже посмотрим, как выглядит у нас остальная инфраструктура, что здесь представлено, и потом уже поговорим с вами о цене, о концепции и так далее. Здесь у нас, значит, находится кафе. Кафе и ресепшн. Ресепшн выглядит вот так. На самом деле здесь есть обслуживающий персонал, но они находятся сейчас на территории. Мы попросили, чтобы все было свободно показать это в первозданном виде. Здесь вас будут заселять. Все готово, все, в общем, есть. И соседнее помещение. Это у нас кафе со шведской линией, с полностью готовым оборудованием. Заходим. И выглядит это все вот так. Здрасте. Можно я на кухню тоже зайду? Сниму просто. Здесь у нас, значит, шведский стол. Места, где посидеть. И полностью укомплектованная кухня, которая выглядит... Вот так. Я не буду здесь даваться подробности, потому что я в этом не разбираюсь, но, тем не менее, я думаю, если вы э, управляете базой или вы присматриваетесь к такому объекту, то вы понимаете, что все здесь готово, все здесь есть. Выходим, значит, мы с вами из кафе и переходим смотреть дальнейшую инфраструктуру. В соседнем здании у нас находится баня, массажный кабинет и выход к бассейну. Идем, смотрим. Вообще, сам по себе ландшафт выглядит вот так. Есть подсветка именно ночная, чтобы вы тут не заблудились. Дорожки, все как бы здесь есть. Насажены какие-то деревья. Опять же, я в этом тоже не разбираюсь. Но, тем не менее, выглядит это все достаточно неплохо. Анатолий вот снимает. Здесь здесь. Мы видим зону, где можно позагорать, покупаться. И здесь, напротив, у нас находится зона спа. Пойдемте в нее тоже зайдем. Очень, конечно, приятно, что здесь реально абсолютно новый ремонт. То есть объект функционирует всего один год. Выглядит это вот так. Здесь вы просто релаксируете. Вот вам, пожалуйста, массажный кабинет. Здесь вас могут размять. И есть еще массажное кресло со всеми принадлежностями. А здесь у нас находится баня, купель. Это инфракрасная сауна. И здесь финская, по-моему, сауна. Выглядит она вот так, на компанию Представьте, вы здесь попарились Выбегаете И прямиком вас встречает бассейн Проплыть, окунуться Ну, в общем, все очень даже неплохо сделано Спортивная площадка здесь есть Сзади у нас находится детская площадка Мы сейчас тоже туда сходим Зона игры в шахматы И есть несколько беседок Одна беседка, значит, у нас располагается вот здесь И две беседки у нас спрятаны в тихом лесу в тенечке, так, чтобы вас никто не видел и не слышал. Ну, прикольно, да, сделано? И вон еще стоит старая. То есть, здесь есть розетки, выводы, то есть, пожалуйста, можете отдыхать. Опять же, вот тим билдинки какие-то здесь устраивать. Самое то, но ну, очень даже неплохое место. То есть, прям реально купить это на компанию, привезти сюда весь там руководящий состав, провести тренинг, сходить там, съездить на виноградники, провести досуг. Ну, в общем... Реально место для этого Очень соблаговолит И есть еще вот такая детская площадка Горки, качельки, лавочка Это значит мангальная зона Сейчас мы с вами тоже ее посмотрим У нас просто здесь Витя Который очень разбирается в этих кухнях Он прям фетишист по ним Говорит вот здесь можно прям готовить Авторские блюда В общем есть печь, есть мангал Есть вот такая штука, я даже не знаю как она называется Но по сути плита наверное на дровах И есть вот такая разделочная поверхность Плюс сам по себе холодильник, мойка. Все, что угодно здесь можно приготовить. Пойдемте теперь с вами посмотрим, как выглядят стандартные номера. И далее мы уже с вами пройдем в апартамент. Сама по себе территория. Это 36 соток, полностью, как я уже говорил, готовая к употреблению. Здесь, значит, у нас расположен основной въезд, парковка и еще есть место для трансфера. Трансфер в придачу не идет, но, тем не менее, им можно пользоваться. Во-первых, если вы покупаете, ну, вы уже тогда свой какой-то микроавтобусик сюда привезете, возможно, он будет побольше. Здесь вот на сегодняшний день представлен Старекс. Это административное здание, то есть здесь у нас живет персонал. И здесь же еще на крыше расположены солнечные коллекторы, которые, в принципе, обеспечивают все вот это вот убранство горячей водой. Ну и как вы заметили, мы с вами ходим И по сути с каждой точки у нас открывается действительно потрясающий вид На зелень, на горы и на всю вот эту вот территорию, которая здесь есть Давайте с вами пройдем стандартные апартаменты Посмотрим, как они выглядят Кстати, они все называются по названиям винограда И вот давайте с вами мускат посмотрим Вот, кстати, отличие, про что я говорил Что тот номер люкс, который мы с вами смотрели вон там Он имеет свою террасу и выход на большую террасу Здесь мы с вами видим просто в террасу Входную такую здесь. И здесь все то же самое у нас. Аккуратный, чистый, свежий номер. Полностью укомплектованный. Есть место, где поработать, там, смонтировать какой-нибудь видос, либо посидеть на ноутбуке. Просто посидеть в кресле, отдохнуть, поспать. И здесь у нас гардеробка. С халатами, кстати. И туалет. Выглядит это все вот так. Ну, то есть все, в принципе, идентично. Смотрится хорошо. Таких номеров здесь 16. Люксов здесь по сути два И есть еще один апартамент Который находится в отдельном стоящем здании Вот здесь Предлагаю с вами туда сразу и сходить А, кстати, еще покажу, что здесь есть велопарковка Во-первых, здесь можно, конечно, и велик свой горный запарковать Либо, возможно, переделать немножко концепцию И запарковать здесь какой-нибудь мотоцикл. А здесь пока, видите, используют это все для садового инвентаря. Именно благодаря вот этому автомобилю решается концепция, что можно совместить курортную зону, именно морскую, и вот эту вот тишину, где мы сейчас с вами находимся, так как есть трансфер. То есть там согласовать время и это все реализовывать. И пойдемте с вами вот в отдельно стоящий такой апартамент. Посмотрим, как выглядит он. И заходим. Здесь, конечно, вас уже никто не будет докучать, никто не будет... Как-то напрягать, потому что вы здесь одни. Здесь, значит, есть диванчик, но, мне кажется, не хватает телека вот на той стене. Здесь можно, конечно, разместить дополнительного гостя, либо просто посидеть там книжку почитать. И вот такая отдельная часть уже самой спальни, двуспальная кровать. Здесь у нас располагается рабочая зона и вот такой туалет с истиралкой, кстати. Потому что это апартамент. Мы с вами посмотрели основную инфраструктуру, которая здесь представлена. Посмотрели бассейны, бани, кафе, посмотрели террасы, посмотрели номера, стандарт, люкс, апартаменты. В общем, посмотрели, с вами многое. И мне кажется, на сегодняшний день, если покупать этот объект, то нужно сюда еще вложить денежки, именно в концепцию. Потому что на сегодняшний день, если использовать это как база отдыха, то вряд ли она вам принесет какого-то гипердохода. Но если выкупить здесь какой-нибудь участочек, посадить туда виноградник и сделать так, чтобы люди, которые приезжают к вам, были вовлечены в процесс ухаживания за виноградом, топтать его, жать вино, как-то заниматься именно вот этим делом, потом это все употреблять, дегустировать вина, понимать, например, как это все можно сделать, то тогда он будет вообще просто на убой. Либо здесь можно реализовать концепцию каких-нибудь прогулок, именно таких активных, экстремальных, может быть, горных, на квадроциклах, на эндуро, пеших и так далее, прям вот добавить сюда концепции. Либо третий вариант, мне кажется, самый подходящий – это покупка на большую компанию, которая сможет проводить здесь тренинги. То есть это уже не коммерческая история, это конкретно ваш объект, где вы приезжаете и делаете здесь какие-то свои истории, проводите тренинги, рассказываете, там, повышаете квалификацию вашего персонала. И так далее и тому подобное. Благо здесь как бы номеров достаточно. В каждом можно разместиться по двое, а то даже и по трое, как вот мы с вами были в апартаменте. Ну и также винную дегустацию тоже для них здесь проводить. На сегодняшний день, если вы захотите приобрести этот объект, он стоит 100 миллионов рублей. Полная стоимость в договоре. То есть, в принципе, можно рассмотреть там ипотеку, даже если сильно хочется. Ну, как я сказал ранее, вы покупаете вот этот объект и нужно либо его использовать для себя, либо дополняя здесь инфраструктуру, садить сюда хороший маркетинг и делать из этого прям крутую концепцию. Мы показали этот объект вам для того, чтобы вы видели, что это есть, чтобы вы понимали, что из этого можно что-то реализовать. Возможно, среди вас найдется человек, который скажет, блин, я знаю, что здесь можно сделать, и это будет очень круто. Я это давно искал, и я хочу это купить. Поэтому, господа, если он вас заинтересовал, то все ссылки у нас указаны внизу в описании к этому видео. Звоните, пишите, и наши ребята вам расскажут более подробную концепцию, вышут документы, расскажут, что из этого можно сделать, покажут на карте, выйдут с вами на видеосвязь и расскажут уже все прям очень детально, очень подробно, чтобы у вас не было вопросов. В общем, объект был такой. Находимся еще раз, я повторю, мы в пригороде Анапы, в поселке Суко. И если интересно, то звоните. Ссылочки указаны все внизу. С вами был я, Макс Репьев. Вам всем удачи, хорошего настроения и пока.